Мы изъявили желание поставить. Предложили нам, мы, конечно, согласились, потому что у нас проблемы с электропроводкой, проблемы с тем, что сейчас все время крыша. Ребенок инвалид, один дома, не дай бог. Вот уже более трех лет Совет Отцов занимается установкой пожарных оповещателей, которые играют очень важную роль в обеспечении такой безопасности для малообеспеченных многодетных семей, для всех, кто нуждается в такого рода очень серьезной и важной заботе.